I'm Patrick Lancaster and right now I в in the Petrovka district of Dunets now duetsk is the capital of the anti-ukraine government Dunets People's Republic one of the 2014 which this eight-year war followed not Не two-month war or two and a half month war like the West is portraying this war this is an this uh, uh, crater here behind me with these pieces of shrapnel that I've uh, picked up in that crater that is just outside of this school here in Petrovka and uh, we're going to have a closer look to see what damage uh, happened here now. This is one of the two locations that just early this morning was hit here in this area uh, the school and it's not the first time this school's been hit it's at least the second time in the last month that this schools have been hit and we can hear the rumble of uh, shelling now not too close but that is uh, uh, artillery. And uh, we're gonna have a closer look inside and uh, see what we can uh, find out. As far as we're understanding, there was no one injured here. There was just a couple people here this morning, and everyone's evacuated uh, since then. Now, is uh, for the last week, again, there's been uh, shells early in the morning, shells in the afternoon, um, and uh, this was the re part of the results of the morning shelling this morning, and it's already 12:30. So. The after lunch special is starting. We can hear the shells uh, landing. So we're gonna, uh, we're gonna. I don't know if you can pick up. There. There's a little bit of a whistle. Huh. Okay. Well, we're gonna uh, move a little closer to the building. And, well, there we go. And um, then go over uh, to another location. But let's have a closer look at this school and see what the situation is like. не сотрудница случайно здесь Скажите, тут корреспондент наш патрик ланкастер может слышали про него который можно пару слова пожалуйста пожалуйста можно себя? я здесь работаю сотрудник сторож ну вечерний сторож в этом нашем гимназии Ага, это, это гимназия. Это гимназия, да. Ага, ага. И именно школа ⁇ это все гимназия. Да, да, да, это всю гимназию. Ага, понял. И а, а, а, что произошло сегодня? Сегодня что произошло? Опять попадание, вот, наверное, со стороны Маринки, потому что на школу сразу это все полетело. Ага. И, и Маринка это украинский, да? Конечно, Маринка это украинский. Ага. И... Это ж не первое попадание. Это уже у нас с той стороны было. И с этой и с той было. Там у нас окон вообще нигде нету. А теперь уже с этой вообще школа разбитая вся. Uh -huh. Может, быть, это не украинские стрелы? Ну это... как это не украинские? Мы же знаем, откуда выстрелы идут. Ага. Uh -huh. Мы же, мы уже понимаем, мы живем 8 лет в этом, мы варимся в этом, мы уже вы мы... это с той стороны, это никак не может быть, как это может быть здесь все свои на себе стрелять, здесь матери, жены, дети, это невозможно такого. Ага. Uh это -huh. uh, частые стрелы нет, я не, я не, могу понять. Э, каждый день стреляют? Конечно, каждый день, на день по несколько этих попаданий бывает. Все это не очень хорошо нам здесь в такой обстановки жить. Ага, понял. И а, что нужно сделать, за а, война закончить? Что нужно? Это перемирие со всех сторон, чтобы умное решение приняли ага. с обеих сторон. Ага. Uh -huh. И если вы могу сказать uh, Путин или Золотницкий, что сказать вам? Я ничего не могу сказать. Я могу сказать <laughs> то, что нам нужен мир, а пусть решает правительство. Мы в этих вопросах. Ага. Uh -huh. И это гимназия. Какой номер или школа номер, или как это? Опять не пойму. Это гимназия? Да, гимназия. Какой номер это? Номер 107. 107, да? Uh-huh, Well, uh it Uh-huh. Now I'm gonna have a look inside to see what the damage was. А дети сейчас не учатся, но мы на онлайн режиме, то uh -huh. есть на, этот, на компьютерное домашнее обучение. И все. They don't have the kids coming to school because of the war. Think, if nine o'clock this morning, if these tables would have been filled here, and the shrapnel came through these windows, how bad it would be. But luckily, the, the Donetsk People's Republic government have closed these schools here, and we could see that it was a good thing, it saved lives today. And not only today. Every day, every day that a school gets hit by Ukrainian shelling here in Donetsk and the Donetsk People's Republic. Right. And here's one of the holes uh, that was caused by the shrapnel ripping through this window, through where the children would have been uh, uh, learning. And here we can see across here where the uh, shell hit less than a month ago and destroyed the roof. They've somewhat been able to repair it with tarps and wood and things. Это был месяц назад, да? Да, это был еще марте месяц. чуть-чуть больше месяца. Он еще один это все ее. Это сейчас заключаемся. А это вот уже месяц вот это назад, вот это все было закрыто и вот оно вот... Это, это сегодня? Нет, нет, нет это не сегодня. Ага, когда это было? Это было ну, марта месяца, А, нет, это нет, был да. именно этот именно день? Именно в этот день попало три снаряда сюда, прям в крышу, возле... Вон оно возле, ну, уже зарыли, все делали. Именно вот здесь оно попало. Все ага. это с той стороны, все это... Ага, и... Это был 300-й акт Этаден, на сегодня два. Да, на сегодня два? Да. И можно до этого, до марка. Марк был первый раз. Это Марк, да, Марк был первый раз. Первый раз в 8 лет, да? А до этого еще было 15-й, вот 16-й. А, это первый раз в этом году. Да. А общий, сколько раз это было? А общий, общий еще в крышу попадало в 2014 году. Потом, э, опять же, в 14 рядах попадало тоже. Это было в 14 рядах. Ага, то есть 14 было раз. Да, да, да. И 15? В 14 рядах второй. В 15 мы oh. uh -huh. уже учились. Уже uh -huh. uh -huh. дети начали ходить, уже меньше было прилетов. Uh -huh. уже меньше всего было. То so есть 15 не было сравнено с 16-17. Нет, не было. Uh -huh. Ага. В принципе, как это школа да? Не поняла. Да-да-да. И каждый раз это украинский или можно... конечно, это с той стороны. Слышим, за 8 лет мы научились различать откуда украин мы... сказал они не стреляют на гражданский сша сказал это Россия стреляет на гражданский нет дело в том что я не принимаю ничью сторону я принимаю мир я человек от бога мне нравится мир. Вот оно. Вот это первый раз был, когда вот эта вся крыша. Ага. Крыша Кры и крыша да? и это, да. Ага. Uh -huh. И все окно было. Да-да-да. Вот эти окна, вот это все, вон, оно все вот эти окна, он внизу окна. Ага, это был Март. Да. Ага, понял. И был э, э, раненых никого нет. Ага, это отлично. Просто чуд чудным образом э, женщина здесь дежурная была находилась, а я уже пришла чуть позже уже было попадание. Ага. Раненых okay. никого. Слава богу, что никого не, не повредило, никому ничего, что вот это вот эта школа вот так. Ага. Well, so, спасибо большое. И yeah, <laughs> вам спасибо. И мы слышим только вот, это стреляет, да? Да. Ага. Это все время, как это? Все а... время. Это еще э, тихо, а то очень э, не тихо. Ага, мы Понял. живем в такой обстановке уже девятый год. Mm -hmm. Понял. И это Риан тоже Понял. стреляет, а, или только Скула? Нет, везде вокруг да около эти попадания. Все, следующая школа тоже разбита, и садики тоже разбиты, все. Мы, мы слушаем, а, сегодня а, тоже был 108, 189 Петровка а, адреса. Это, это жилой дом. Да? Да. Мы слушаем, это тоже э, пора Вчера был 114 на той стороне школа И садик, Антошка. Садик тоже... был вчера, да? Да, да, да. Это... Every day, schools, or kindergartens. In, uh, ah, school yesterday, there uh, was 114 uh, the 114 It uh, school hit, and the kindergarten, and two people killed. It's Yes, it's that Детей сейчас на онлайн-режиме, а и детей в садик не будет, только дежурными. Mm -hmm. Тяжело мамочкам. Дети, люди снимали квартиры там в центре города, чтобы немножечко хотя бы дети гуляли, успокоены были. Mm -hmm. Очень тяжело. Вот mm -hmm. well, спасибо большое за помощь, мы покажи это и правда. Все, so, счастлива. И вам спасибо. Mm -hmm. можете на ту сторону выйти опять. Mm -hmm. uh, uh, Uh, so let's have a little walk around the area here and see if there's anyone else we can talk to to get a little bit more insight on exa exactly what the situation is uh, here on the ground. Well, at the at the school, it? Huh? School. Uh yes, usually seven or eight planes hit -huh. the strip. There. There was one there. Вот недавно, ну может месяц назад. Ага. И на крыше там, на, да? И, и там на крыше. So да. это три раза, сегодня один раз, это один раз, это третий ну, ну, раз? Да. Ага. И когда это был? Месяц? Да, может месяц назад, да. И, и крыша тоже? Да. Ну крыша и вот там пришла в один день. А один день? Один и, день, сегодня, день. Сегодня, да, да? и сегодня, да? Сегодня, да. И а, может сказать а, а, а военные объекты? Или? Нет, здесь и... же никого. Вот ага. одни дома. Ага. И а, как вы думал, кто стреляет это, откуда это стреляет? Даже не знаю, это непонятно даже направление. Откуда пролетать? С Красногоровки, с маринки от всех сторон. И там товар украинский, да? Да. Ага. И, и потому что на украин Украина сказала, и США, Европа сказал, они не стреляют на мирные люди. И как вы могу сказать это? Ну, а кто же нас стреляет? Они сказали, это Русия стреляет, мирные люди. Нет. Uh -huh. Нет. Он же недалеко, передовая проедьте, вы посмотрите, послушайте, откуда стреляют. Он ага. же вот передавая, рядом. Ага, Ибо, как вы думал, почему украинский стреляет на скулу два раза и мирные люди? Ну так, и уже восемь лет стреляет, уже ее били, ремонтировали. Она же вот вся, только ее поделали, в каком, в 15 или в 14 году также так же поразбили ее. Это, это Брион часто стреляет или как? Часто здесь идут обстрелы? Ну, сейчас вот второй месяц подряд, ага. день в день. Ага, понял. Он же и рынок рядом, тут же все рядом. Ага. Можете проехать. И как вы думал, как могут... Это все. Как тормоза это все. Что надо. Надо. Не знаю. Я не знаю, не знаю что yeah. на это сказать uh -huh. И uh, какой школы это? 111 111 да? Uh -huh. Хорошо. Uh, и какой uh, uh, район это? Район? район да. Петровский. Ага. Uh -huh. Донец, да? Да, город Донец, Петровский район, да. Uh -huh. well, we see, uh, What the situation is here on the ground. Uh, this is the, the first location we're at today that was hit today. But, you know, as he says, you know, uh, every day this area has been getting hit. Just yesterday, two people were killed in this uh, region of Donetsk. Um, so, now we're going to uh, move on to the next location. And uh, see uh, how the situation develops. And we're planning everything is safe today because for the last week, uh, Petrovka has been getting hit first thing in the morning and after lunch. Well, this is what happened this morning and another location we're going to. It's about 12:30 now. It's after lunch. so we're gonna see how this plays out. And we' come just across the uh, way here, just about uh, two. Squares, uh, apartment squares away from that uh school. Um, and we see this is home number 189 Petrovka. Uh and if we come over this way, we see a little bit of shrapnel on the street here, not down branches, and we see this impact here uh, from the attack this morning in the center of this residential area. And what we're realizing now is we look over here to uh, uh, in this direction, and we see the kindergarten, which was hit uh, yesterday by yesterday's attack or one of yesterday's attacks. Да, да. Можешь сказать, что произошло здесь? Произошло, выбили четыре группы. Он сейчас позову сторожа, он был как раз. Саша, выйди. Сегодня попала у журавушку, в 107-ю школу. Mm -hmm. Хорошо, да, да, Хорошо да. весело там. Uh -huh. Вот у нас четыре группы побитые стекло. Uh -huh. На первую шахту прилетела сегодня. должен на uh -huh. Челюскинцев. Uh -huh. Саша, выйди, спрашивают, где нас пролетела. Корреспонденты. Да-да. Попадание на четыре группы было, да, Саш? Или сколько? Четыре? Хотите посмотреть? Пойдемте посмотрим. Нет. Аккуратненько. Ага. Вот, не Ага. Да? Позавчера. Это позавчера, да? да. В субботу. Day before yesterday, three days hit, in a row. It, it hit here and went through this uh, kindergarten. Yesterday, he tells us one hit this apartment building here, and today we've already seen one hitting here in between the buildings and the uh, two buildings down. This just shows a clear uh, intent of hitting uh, civilian areas. Here, April, roof, on April, they hit there. just half of the wall is out say, is This is Ukrainian, Ukrainian. Oh, the control of Ukraine, of course. And Ukraine. Yeah. Uh, uh, how do you know о чем мы Потому что, чтобы наши ну как стреляли, им нужно было поехать за, за их позиции. Тут 6 uh -huh. километров. Ага, uh ага, -huh. uh -huh. понял. И э, как вы думаете, почему украинские стреляют на садик, на скулу, на, на, удачу. на удачу. Они стреляют на удачу в направлении... Вот, э, на мирных людей. Да, в направлении вот где-то наши стрельнули. Наши где-то вот отсюда, ДНР, вот, с ДНР, стрельну, ДНР. они ДНР. просто наугад в то направление стреляют. Ага. разлета где-то, вот если ответку брать, ага. разлет где-то в 6-8 километров, ага. так вот, от той точки, где О, стреляли. Пишите, вот. угу. То есть, если там стринули, у нас где-то вот, вообще там в посадке вот за алчевкой, они вот сюда стреляют. Это у них считается ответка. Хотя туда до алчевки еще 5 километров. Угу. Но вот, no, вот, они понимают, это. Они, они не успеют понимать, их, они выскакают, я так пони... ну как я понимаю, выскакивают, стрельнули, три выстрела, три, три, три выстрела uh -huh. вот у них происходит. И они уходят сразу, потому что значит, что через три выстрела их накроют. Uh -huh. Вот, они стрельнули, три выстрела, спрятались. Uh -huh. И, ну, насколько это вот я просто вижу, насколько это все происходит. Uh -huh. Они yeah, спрятались. Ну Бесер. и как бы быстренько отстреляться это, это один момент. А второй момент, то, что надо постоянно кошмарить ну, здешних людей. Ага. Постоянно кошмарить, чтобы они были оттягивать их от их внимания, их, ну, силы, чтобы был больше паники создать здесь. Ага. Но мы уже за 8 лет уже столько уже прохавали. Мы настолько ага. уже вот, так а так вот. Да. Ну, Жили, прожили столько ну, что... За 8 лет как бы к этому привыкли, привыкли, привыкли. То, ага. что по садикам стреляют, и по школам стреляют. Да, в зашел, вот, Самое интересное, то, что действительно реально, э, там, где действительно стоят части, военные части, или откуда ведется огонь, или где действительно стоит артиллерия, ни одного прилета нет, Ни одного. Ага. А постоянно идут прилеты то в школу, то в жилой дом, то в детский садик. Вот как я не знаю, как. Они специально сделали это? А как они не специально делают? Ну, я не знаю, как, почему mm -hmm. они это делают. I I have... Я считаю, то есть как? Я считаю это потому, что вот именно лично мое мнение. Каждый судит по себе. Если они сами прячутся в детских садиках, в школах, в больницах, они прячутся. Ah. Они думают, что здесь поступают точно так же. Ага, uh -huh. so need... uh -huh. И поэтому потому они начинают открыть... It's just uh, because they, uh, yeah, yeah, He yeah, says yeah. because he thinks that Ukraine commits war crimes by hiding in schools and hiding in kindergartens. Maybe they think that all the kindergartens here are full with soldiers because they commit war crimes over there. Unbelievable. It's like old Russian war. Every person thinks He knows they do it, then they do it too. Well, the same people. Он думает, что мы точно так же. а наши не поступают так. Вот наши это. отходят, uh -huh. see, says, the, do uh, I mean, you see all the that are mm -hmm. You see soldiers in them. Um, что вы думал Что нужно произошло за тормоза, эта война? Что, не понял. Что, что, про что произошло, войной, да, Что нужно сделать что за Что да, да, да, вот. Ничего. Уже ничего не оставалось. Уходить за пределы Донецкой области, по крайней мере. Граница Донецкой области оставлять, как написано в Конституции ДНР, и все оставлять в покое людей, mm -hmm. потому что уже все довели. Но дальше будет больше, просто уже, уже этого не, оста не остановится. Дело в том, что если вы слышали о украинских националистах, Донецкие их не просто не любят, Донецкие их ненавидят. В любом это было еще до, до этих всех происшествий, далеко-далеко, любые поползновения вот этих всех маршей БДР. Марши националистов у нас пресекались сразу, причем пресекались именно людьми, да. жителями, угу. простыми гражданами. Не вот Нас ненавидят это все. Мы с той Украиной, которая сейчас предлагается, мы просто с ней не уживемся. Они не у нас ненавидят угу. у Это у нас другой менталитет совершенно. Я вот украинцы, этнические этнический украинец. Я не понимаю это. А вы не русский? Я этнический украинец. Реально, ага. Так что попался. Нет, конечно. Я житель Донецка. житель. Вы не за нами, да? Нет, конечно. Нет, мы не за нами. И тут 60% населения Донецка, то есть, ну не 60-50%, но это этнические украинцы, они не за них. Все равно украинский или русский все против этого, да? Хоть русский, хоть украинский. Huh? This is what the, the, the world needs to understand about what's happening here. <laughs> <laughs> Они стреляют туда. Не, где а, это... А на... Откуда ведется военная Вот это, а там сейчас нет. ведется. Нет, это далеко. Это вот, это вот там вот посадка, свободное место, где посадка, где вообще ничего нет. Там нет ни населения, ничего нет. Это ни от мир, ни жизни, ничего нет. Вот, вот он, конец. Вот практически вот нам посадка. Все, там нет ничего дальше. Ага. Там дальше, может быть, дачные поселки, дачные, там никто не живет. Но там никого нету. Здесь постоянно ведется огонь. Вот на пятаке, вот где вот километр, где радиус километра нету, никаких жилых поселений. А у нас, как говорится, ответка приходит в радиусе 8 километров. То есть им пофигу, куда стрелять, им отстреляли и спрятались. Насколько я понимаю, насколько мне так. Хорошо. А за это вот. Это к нам прилетело позавчера, вот в этот дом попало. Ну, то есть это вот в течение месяца этот район постоянно изо дня в день сюда прилетали. На микрорайон Тихий, постоянно пролетает вот каждый день что-то, что-то прилетает. Даже сегодня а попало в школу, что в Здесь 17, просто вот, после, нет, после никогда не, и нет ни одной военного объекта или ДНРовского. Ага. Вот, и, и точно, Руссия или ДНР, они, никак, они не стреляют от мирных мест. Mm -hmm. может... это, yeah. это прилет, да? Это прилет, Сашка, по-моему, на нас. А ну, слушай, ну, слушай. Это далеко. Да, далеко. Но... вот твои глаза... Виолетта, туда. Может, ну, вы иногда ДНР или а? Руссия стреляет от мирных мест. Россия здесь виолетта. нет. Mm. России нет, это однозначно, даже, даже mm -hmm. это с той стороны не могут а России тут нету. Вот, на это посылок, Нету России, <говорит> <говорит> авиация прилетала, авиация была, а самой, самих российской армии тут нет. <говорит> <говорит> Здесь исключительно наше ополчение. Вы имеете только Петровка? Да, Петровка. Вот именно здесь наши ополченцы работают. Uh -huh. Россия с тех сторон может быть где-то как-то атакует. Uh -huh. Uh -huh. Да, вот, ну uh -huh. где-то со стороны э, Херсона, со стороны uh -huh. с тех сторон. А здесь И исключительно они... наши. иногда ДНР танка или артиллерии от Здесь отсюда не было. Проезжать, то только вот по этой дороге они ездят, а отсюда не стреляют. Никогда, да? Честно сказать, я не видел. Я не, не видел. Я слышал довольно это. Но я знаю, это точки, эти всегда были подальше. Или сатириконом где-то, uh -huh. где нет, уже смесенный поселок. Но чтобы вот между домов, ну, не, нет. Нереально, да? Это, uh -huh. ну, это, это, как, тут... это как украинский сказал. Украинский сказал, ДНР uh, uh, стрелает. Нере... Uh... Ну, ну, нереально. Ну, где тут град поставить, чтоб... uh -huh. Понял. Отсюда он не выслышишь. Единственное, вот, например, туда дальше пройти, там поле, огромное поле. Ну, оттуда он мог стрелять. Но это, опять же, в радиусе километра это нету ни одного здания. Там вообще уже все кинуло. Понял. Well, хорошо, спасибо. Нет. В 2014 году сюда же, точно в это же место, был прилет. Угу. И вот этой стенки это не было. Вот видите, вот белое. Сюда был прилет, прямое попадание в 2014 году. И вот почти вот через вот сейчас вот сюда второй прилет. Mm -hmm. Практически mm -hmm. в одно и то же место. И это по всем по всему району. То, что куда прилетал в 2014 году, сейчас обратно что прилетает. Я не знаю, как они там точки выбирают, но вот прилетает именно по тем местам, где они стреляют в 2014 году. Mm -hmm. so. We've brought you everything we can here. We've talked to the workers, we've talked to the, uh, the people that live in the area. We've shown you all the facts here on the ground. Это uh, не in in in and о том, что происходит в Киеве, Одессе Мариуполе и Донецке. Это о том, что происходит в Петровке. области Донецкой. Мы показываем вам факты на местах, через что проходят эти люди, и мы будем продолжать делать это. Мы будем показывать вам репортажи о том, что происходит с гражданами, мы покажем вам, как всегда, то, что происходит на передовой, мы покажем вам все факты, которые мы можем здесь, в этой развивающейся ситуации. So we're gonna Continue to show you everything. Please like subscribe and share and remember I'm a totally independent crowdfunded journalist you can support my work with the link on the screen or in the description